Привет. Сегодня я покажу, как сделать по а просто. Зайду в игру. Зайду в в игру. в игру. Зайду в в Итак, мы открыли Paint.net, но нам еще понадобятся специальные плагины. Допустим, вот у меня, а, я сейчас открываю вот эффекты. Вот а, все открылось. И нам понадобится вот а, это. Ссылка на установку плагинов в описании. Нам понадобится Outline Object и еще небольшие плагины. Создаем... А, а, полотно 1280 на 720 создаем именно такой проект потому что если вы хотите загрузить на youtube то если вы создадите допустим вот высоту больше то у вас а, по идее по бокам будут полосы или ширину больше то сверху и снизу полосы мы создаем полотно и ну я думаю текст и какая-то, возможно, картинка будет не, не очень хорошо смотреться на просто белом фоне. Поэтому мы можем взять вот это. И возьмем какой-нибудь цвет. Типа такой синенький. Сделаем его потемнее. И берем вот такой инструмент. Линия. Делаем ее где-то 4. И так раз. Мы же не хотим, чтобы у нас было все плохо. Поэтому мысли. Ну, я вернусь, когда смогу сделать ровно. Итак, мы сделали ровную полосу, теперь мы берем, а, нет, стоп, теперь мы а, нажимаем просто Ctrl-C, когда мы можем редактировать еще эту штуку. У нас вот такие штучки здесь, если у вас такого нету, то просто назад отлесните, вот в журнале вот это, и теперь нажимаем Ctrl-V, и опускаем ниже, и просто вот так вот создаем фон. Потому что, допустим, синие полосы, это будет поприятнее, чем просто белое, белое полотно. Можете, конечно, если вам лень вот так вот заворачиваться, использовать обычное полотно. Но будет ä, поменьше красивее. А превьюшка, между прочим, это, ä, превьюхи, это основная часть YouTube канала Да и не только YouTube. Ну и я вернусь, когда вот так вот все расположу. Итак, я все расположил. Теперь мы пишем текст. Текст мы сделаем побольше. Наверное, где-то, ну, давайте 72 размера. И, допустим, на этом тексте будет написано вот это. Ну, точнее, мы для начала куда-нибудь его передвигаем. И пишем... Нет, только не таким шрифтом, а каким-нибудь таким... Золотым. Итак, мы снова расположили весь текст, но уже в свою. Теперь нам нужна какая-нибудь картинка. А то вот здесь просто очень много пустого места. И давайте свернем рабочий стол. И посмотрим, что у нас здесь есть. А именно, у нас ничего нету, поэтому открываем веб-браузер. У меня это Google Chrome, я думаю, у вас также, ну, как обычно. И гуглим картинку, как, какая нам надо. Можете, если вы записываете какие-нибудь там вот спреи. Вы можете гуглить просто картинку какого-то, например, животного и вставлять ее. Я сделаю так. Мне нужна картинка Paint.Net, потому что это все мы делаем через Paint.Net. Мы набираем его и переходим в картинки. Но если у вас не находит вам нужную картинку, то вы берете просто и гуглите в Яндексе. Вот как видите... вот. Здесь не особо много что есть, но если вам нужна картинка какого-то приложения, есть варианта два. Первое, вырезать у себя на рабочем столе про помощи ножниц, либо же через Google, вот так вот вбить по интернет лого. Вот как я сейчас и сделаю. Допустим, возьмем самую подходящую картинку, я считаю, подходит больше всего. Ну вот это, эта картинка, она очень хорошая, вот эта особенно. Поэтому я возьму ее, потому что самая обычная. но ну, она такая слишком сложная. И вот у нас э, большая картинка. Если у вас маленькая, то я покажу, например, какой-то другой картинки, Как это сделать? Ну, мы просто нажимаем ПКМ и сохранить как? Неважно, какое расширение, просто наз... называем. Называем как-нибудь э, вот так. Вот. Ну, и, допустим, просто вот сюда сохраняем. И давайте я сейчас возьму какую-то маленькую картинку, типа вот, в, вот этой. На вид она маленькая. Ну хотя не очень маленькая. Вот это тоже маленькая на вид. Ну да, вот это маленькая. Поэтому я ее скачиваю. Скачиваю я ее на рабочий стол. Пускай она будет с таким расширением, без разницы. В интернет много может. И вот это у нас картинка. Мы нажимаем ПКМ. Открыть с помощью feint.net. Но вы можете просто перетащить в feint.net. И вот он у нас в feint.net. Для такой картинки мы берем такой инструмент. Вдруг вам маленькая картинка понравилась, но это маленькая картинка. Поэтому мы сейчас ее. Но для начала надо выделить картинку. Выделяем ее примерно вот таким Теперь нажимаем Ctrl-C, копируем. Нажимаем создать. И создаем вот так вот: Ctrl-V. Вот картинка. Сейчас мы берем инструмент Волшебная палочка. Нажимаем сюда, регулируем чувствительность. Допустим, для этой картинки хорошая чувствительность. Примерно вот такая. Вот так вот. Вы можете вырезать через Photoshop, поскольку Photoshop он намного лучше вырезает, чем Paint.net но вот так вот э, всё, мы выразили. Но что делать? Это картинка 95 на 90, насколько я помню. Мы нажимаем. Мы не вот так вот делаем, то что выделяем вот так вот э, жестко растягиваем. Нет, это неправильно, поскольку у нас или иначе картинка будет уродская. Мы нажимаем изменить размер, не размер полотна. И регулируем, допустим, ну весь 200. И он автоматически подбирает, и если мы увеличим на 100%, то на ютубе это будет выглядеть примерно вот так вот. Вот этот вариант лучше, чем вот а, растягивать вручную. Ну а я а, сейчас покажу, как встроить картинку. Мы открываем проводник. Мы открыли проводник. Он у меня, конечно, на другом мониторе, вы не видите ничего. Но я перетаскиваю Нужную мне картинку прямо вот в Paint.net И выбираем открыть, чтобы удалить нафиг фон. Ведь он нам вообще не нужен. Волшебной палочкой кликаем и регулируем как надо. Вот такая превью вот мне очень нравится, поскольку она очень простая. Это первое. А во-вторых, то что ее очень легко выразить. выразить. Нажимаем, добить, копируем, вставляем. Только вставляем, лучше как отдельный <смех> как отдельный слой. Вот так вот. В принципе, здесь это смотрится не так уж и плохо. Но эту картинку все-таки тоже надо увидеть. Поэтому нажимаем изображение, размера полотна. Ну и допустим до 300. Ой, я немножко не то нажал. Изменить. Не то, видимо, нажал. Короче, изменить размер. И 350. Копируем. Вставляем. Во, вот это уже очень хорошо. Вставляем куда-нибудь вот сюда. И у нас получается вот, типа, вот такая пролюха. Но это еще не конец. Это еще довольно далеко. Мы переходим вот на этот слой. Обязательно убираем выделение. Нажимаем эффекты, объект и outline объект вот с, таким, вот с такой картинкой нажимаем. И мы можем сделать, так сказать, обводку. Да, обводку. Обводку я делаю примерно побольше, вот так вот. Обводка выглядит очень красиво. Типа вот раньше, до этого было, ну, как-то не очень. Сейчас мы добавили обводку. Вот мне нравится вот такая толстая обводка, потому что... Ну, так мне, моему глазу приятнее. Нажимаем ОК. OK, и у нас идет Outline Object. После того, как он закончился, мы объединяем все слои. Объединяем. Ну, как все. Ну, вот только вот эти два слоя, которые нам нужно сделать так. Мы листаем коррекции ниже. И вот у нас здесь разное насыщенные. Мы, я выберу насыщенность RGB и... нет, стоп, это не то, поскольку а, вот это, я не знаю, вы можете там побаловаться с настройками, но я выберу просто другой вариант, вот, оттенок и насыщенность. Насыщенность я ставлю побольше, 115 и на оттенок, оттенок я бы сделал бы, вот, оттенок, я не знаю, изменять ли или нет наверное, поставить чуть пониже, потому что если ставить слишком сильно, то вот шуголов. Но я оставлю ноль. Вы как хотите. Осветленность можете сделать где-то на пятерку. Нажимаем ОК. Ну да, стало, конечно, очень светло, но.. Я не знаю, возможно, кому-то такое нравится. Но сейчас мы это все исправим, поскольку... Мы заходим в эффекты, а, заходим пониже, и ищем сейчас Витеньку. А, насколько я помню, это, наверное, вот для фотографий. И вот. Вин, Винте плюс. Нажимаем. И вот если у вас а, именно серия как, какая-то, где вы, допустим, вы вот частично как я, и вы, допустим, были много в шахте, то, по-моему, вот сделать так, это вообще неплохо. Ставьте здесь по центру радиус, можете поставить поменьше, в зависимости как хотите. Нажимайте ОК, и выходит такая неплохая превьюшка, ну как по-моему. Типа она не прям такая, то что вот здесь миллиард эффектов, миллиард эффектов ненужные, как э, многие делают, то что вот просто текст не читаем, такое бывает. Ну и как сохранить? Мы нажимаем Ctrl-Shift-S, Ctrl-Shift-S, и мы выбираем, допустим, JPG. Я привык, допустим, делать превьюшки в JPG, И все превьюшки я -э сохраняю в папку Photoshop. Потому что все-таки раньше я делал превью в Photoshop. Но как только появились плагины на paint.net, то я сказал, все, зачем мне Photoshop. Ну, реально так себе нужен. Не, я редко пользуюсь. И, допустим, paint.net. Paint.net. Видео. Сохраняю, выбираем лучшее качество, объединяем все свои. И вот у нас такая провьюшка. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь на канал, потому что многие думают, если они не подпишутся на канал, то ничего не изменится. Но представьте, что таких людей много. И если будет 10 человек, то будет... Ну... Это довольно много для моего канала. Но, пожалуйста, те, кто не подписаны, пожалуйста, подпишитесь. На этом все. Всем пока.